презрительно воротя нос от мыльного палаца, фасад которого украшала скульптура в стиле итальянского возрождения. — Ведь просто старая чучела банкрота! А сколько спеси, заметил бывший мыльный король. — Берег бы лучше свое здоровье с замороженной а не то скоро попадет в Эдемский музей. Вот на будущее лето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 «Скажите моему сыну, чтоб он зашел ко мне перед уходом из дому», — приказал он, явившемуся на зов слуги. Когда молодой Роквелл вошел в библиотеку, старик отложил газету и, взглянув на него с выражением добродушной суровости на полном и румяном без морщин лице, одной рукой взъерошил свою седую гриву, а другой загремел ключами в кармане. «Ричард!»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 — О-хо-хо-хо! Неужто не могут? — прогремел защитник корней зла. — Ты лучше скажи, где бы был весь твой высший свет, если бы у первого из Асторов не хватило денег на проезд в третьем классе? Ричард вздохнул. — Я вот к чему это говорю, — продолжал старик уже более мягко. — Потому я и попросил тебя зайти.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 — спросил старик Энтони. — Она будет рада, Радехонька. У тебя и деньги, и красивая наружность, и вообще ты слабный малый. Руки у тебя чистые, они не запачканы мылом Эврика. Правда, ты учился в колледже, но на это она не посмотрит. — Да все случая не было, — вздохнул Ричард. — Устрой так, чтобы был, — сказал Энтони.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 а написать я ей не могу, просто не в состоянии. — Ну вот еще, — сказал старик, — неужели при тех средствах, которые я тебе даю, ты не можешь добиться, чтобы девушка уделила тебе час-другой времени? И я слишком долго откладывал. Послезавтра в полдень она уезжает в Европу и пробудет там два года. Я увижусь с ней завтра вечером на несколько минут — Сейчас она гостит в Ларчменте у своей тетки. Туда я поехать не могу. Мне разрешено встретить ее завтра вечером на центральном вокзале к поезду в 8.30. Мы проедем галопом по Бродвею до театра Уолка, где ее мать и остальная компания будут ожидать нас в вестибюле. Неужели вы думаете, что она станет выслушивать мое признание в эти шесть минут? Нет, конечно.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 Могли помочь твои деньги, братец Энтони. — Сестра, — сказал Энтони Роквелл, — у меня пират попал, черт знает, в какую перепалку. Корабль у него только что получил пробольную, а сам он слишком хорошо знает цену деньгам, чтобы дать ему затонуть. Ты дай мне, ради бога, дочитать главу. На этом рассказ должен бы закончиться.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 — Неплохо сварили мыло. Посмотрим. Э, вам было выдано пять тысяч. — Я приплатил триста долларов своих, — сказал Келли. — Пришлось немного превысить смету. Фургоны и кэбы я нанимал по пяти долларов, подводы и двухконные упряжки запрашивали по десяти. Шоферы требовали не меньше десяти долларов, а фургоны с грузом — и все двадцать.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 И целых два часа ниже памятника грили, даже пальца негде было просунуть. — Вот вам тысяча триста, Келли, — сказал Энтони, отрывая чек. — Вашу тысячу, да те триста, что вы потратили своих. Вы ведь не презираете денег, Келли? — Я? — сказал Келли. — Да я бы убил того, кто выдумал бедность. Келли был уже в дверях, когда Энтони окликнул его.